Медиагруппа Авангард представляет. Меня зовут бабая Денис. Я работаю во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций. Понимаю должность начальника отдела нормативно-технического обеспечения кибербезопасности. А, собственно, это как бы должность определяет род занятий на Это научно-техническая поддержка, эксплуатирующая организации по вопросам обеспечения кибербезопасности. А, на сегодняшней конференции я представляю доклад «Опыт проведения аудитов кибербезопасности действия, СУТП действующих АЭС». Он показывает огромную работу, которую проделал институт в прошлом году по, собственно, аудитам, а с УТП действующих АЭС. Было проверено четыре станции, 18 энергоблоков в достаточно сжатые сроки. И, собственно, тот опыт, который и те материалы, которые мы использовали при подготовке и проведении этих работ, я сегодня представлю в докладе. В 2019 году произошел инцидент в информационной инфраструктуре, в -инфраструктуре АЭС Куданкулам, Индия. Вот, после чего, конечно, были приняты соответствующие компенсирующие мероприятия как и в IT-инфраструктуре, так и в инфраструктуре управляющих систем АЭС. Той модели, которая жизненного цикла компьютерной атаки, несмотря на то, что была атакована инфраструктура, IT-инфраструктура, да, это, этот инцидент может свидетельствовать о первом этапе подготовки к целевой компьютерной атаки на предприятие. Я бы не сказал, что негативно, наоборот, это послужило, допустим, на мой взгляд, неким толчком к повышению защищенности, в том числе как существующей инфраструктуры, так и удаленных рабочих мест. Если посмотреть на рынок, то сразу появились новые предложения по защищенным каналам связи и организации защищенных удаленных мест. Мир изменился, да, и уже никто не считает, что можно, без, можно безнаказанно отсылать письма на личную почту, да, там, пересылать защищенную информацию по незащищенным каналам. То...